Прости-прощай. Лан, лай, лан, лай, лан. Да, да, да. Да. Где? О, что ты там делаешь? Хорошо. Зачем? Никак. Не, где ты? Мин, мин, кабан, мин, муй. Мин, лапа. А ты чай берешь? Ай. Мин ты.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 Good afternoon everyone. Are you? Yeah, so the next song we need to make music very loud.